Всем привет! Сейчас я вам расскажу анекдот про трех приятелей. Не забывайте подписывайтесь на мой канал и ставьте лайки. Спорят три приятеля, где лучше всего заниматься любовью. Первый говорит, да лучше всего заниматься любовью. На природе летом выехал в лесок, на траге птички поют. Второй говорит, не, лучше всего заниматься. На шелковых простынях дома. Да на шелковых простынях, баба. Блин, да вытворять то, что и в голову не может даже прийти. Третий говорит, не, вы оба не правы, лучше всего в подъезде. Если баба высокая, поставил на ступеньку пониже. Если баба низкая, поставил ее на ступеньку повыше. Ну а самое главное, если она тебе надоела, ты можешь всегда сказать, что кто-то идет. Super. <laughs> <laughs>